добавить сотруднику план на день переходим вкладка план переходим в индивидуальный план выбираем объект перетягиваем торговые точки данному сотруднику нажимаем сохранить обновить на мобильном устройстве переходим в модуль агент нажимаем обмен данными клиенты происходит загрузка торговых точек и планов Обмен данными прошел успешно. Переходим в вкладку «План» и видим три торговые точки, которые мы добавили в сотрудников.